Банде Гуру Падад Данда М Бхакта Банде Нитам, Нанда Саходитам, Шри Банде Банша калпатору весть кипас инду вечо, патитаананг пабуне бхавишна вибью наму нама, мукан каротивача аланпанглангхитигрим, ятке Кришна, вакти баде, деви, саттва, нама. Нараяну, намас китто, норончайва, Девинг до промодаష जгоਦ сపભ वि Т та падам се виచ там с ब поно ನ್ಪಾದು ಬಲ್ಲವನಕ ಚಂದಮನಿ ಚಟಾಯ ಬಿಸ್ವುರಿ ಜೀತುಕೆ ಮಬಿಗ ಬವು ದೂಶ್ವ ದ್ಶಿ ಪರನಾು ರಾಗರಸು ಸಾಯಗರು ಸಾರ ಮರ್ತಿೆ Сри Кришна Чайтана Правунитананда Сиад Дхайта Галад Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Хари Хари Аянуламмита Фуджаву Канука Бадату, Санкхиританайка Питару Камалая, Йотакшау, Виша Бару, Виша Каруна Кешина, Кешина, Арихари, Арихари, Арихари, Арихари, муктин чамуктин чадада синитам бхавану рупин Браан сипурапти вхажави шанатам баги садушшва дони лакшмид жас чабхакшши жасьястиде самвид тамнишинга Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Hare мару, мару, мару, мару. Мару, мару, мару. Мару, мару. Мару. Мару. Мару. Мару. Мару. Мару. Мару. Мэй атма бхуяйо Гаудья Шишела Сарасвати Гуру сказал Харибаджан значит освободиться от всяческих аллегорий и истории. Мысли, которые приходят на ум, в сердце, представления, концепции, сложившиеся представления, все они материальные a flow, a flow of this, you know, him being those who are the in this material world what all what all are going on. In this material world, what all are going on, this flow is called history. Not Patok. that only king, some king doing anything, it is history. Поток жизни — это и есть история. Наша это история — не только жизни царя, описания царя. Наша жизнь — тоже история. История — это сло, то, что происходит. Поток движения живого существа во времени образует собой историю. Есть какие-то значимые события, есть незначимые события в нашей истории. Она может быть важна для нас или нет? Тем не менее, мы живем в настоящий момент, но думаем о нашем прошлом. Мы вспоминаем нашу прошлую любовь, вспоминаем... Отца, мать, которые, возможно, уже оставили свое тело. Итак, прошлое, настоящее и будущее это поток материального времени, не так ли? То, что было в прошлом, то, что есть в настоящем и будет в будущем основана на материальном времени. Это и есть поток материального времени. И это не имеет никакой ценности в Кришна -баджане. Человек может утверждать, в настоящий момент я живу здесь, занимаюсь тем-то тем-то. Но если мы спросим этого человека, что вы подразумеваете под настоящим временем? Как подсчитать, что есть настоящее? Ведь время, подобно ветру, настолько скоротично, оно движется так быстро, что мы не можем за ним угнаться. Когда мы говорим «настоящее», мы проносим, произносим первую букву этого слова, «н», «настоящее», и это уже становится прошлым. Так что же такое по-настоящему Настоящее. Что такое настоящее время? Это очень э, тонкий момент. Итак, мы заняты прошлым, настоящим и будущим, но это, эти материальные концепции не помогают нам в баджане. Что такое аллегория? Допустим, я, я нищий, который спит на дороге, но во сне я вижу, что я женат на дочерях царя, у меня огромная королевство. Я всячески наслаждаюсь своей жизнью. И во сне я счастлив. Какой-то мой друг, такой же нищий, как я, подпинывает меня и говорит, просыпайся, уже утро. И тогда я оказываюсь в реальности, осознаю, что я нищий, надо идти собирать пожертвования, деньги или выполнять какую-то тяжелую работу, чтобы как-то поддерживать свою жизнь. Люди говорят, надо быть практичными, но те, кто утверждает это, как правило, не понимают, что это значит по-настоящему. Если они сами не практичные. Что, что такое быть практичным? Что это значит? Что это значит практичность? Практичным значит, практичность значит реальность, но в действительности та реальность, которая нас сейчас окружает, не есть подлинная реальность. Реальность находится в скрытой форме в нашей атме. Если мы сможем ее обнаружить, она станет нашей настоящей реальностью. Нам кажется, что этот мир — наша реальность. Надо быть практичным, говорят люди. Но все, что нас окружает, — нереальность. Этот мир временен. Мы иностранцы, мы даже не знаем, как мы оказались здесь. По своим плодам кармы мы находимся здесь. Так вот, эти мечты эти истории которые то есть мечты которые никогда не могут сбыться мы и называем аллегорией до тех пор пока мы уделяем внимание нашей, нашему прошлому нашим мечтам хариба невозможен на самом деле Харибаджан самое что ни на есть практичное, но мы заняты непрактичными вещами, временными, тем, что является асад. В Гите Бхагаван говорит, Сад обладает бесконечными вариациями. Если вы сможете узреть его, вы обнаружите, что вас окружает бесчисленное множество сад. Но сейчас мы видим только то, что является асад, временным. Итак, если мы занятые материальными вещами, якобы занимаясь Харибаджаном, он не принесет своих плодов. Шиласач Надабахтина Такур говорит, что в большей или меньшей степени мы заняты Йошитсангой. В большей или меньшей степени каждый. Preliminary definition of это проявляется в том, что у нас может быть стремление наслаждаться чем бы то ни было, любым объектом. То есть то, что, то, чем хотите наслаждаться вы, я, может быть, не хочу наслаждаться. То есть то, что для вас является юшит, для меня может такого не являться. А то, что для меня юшит, для вас также может не являться, зависит от человека. У всех у нас разные объекты привязанности. Мы наслаждаемся разными вещами. Таким образом, если женщина думает о мужчине с привязанностью, он становится Йошит для нее, то есть объектом ее наслаждения. Именно поэтому, в большей или меньшей степени, все мы подходим под категорию йошид, все мы являемся йошид. В нашем матхе жил был один западный преданный. Он очень любил сладкий рис, кхир. Когда его ему отдавали, он очень счастлив был. Я тоже в то время ел много кхира. А если еще картошку ему давали, он, его радости не было конца. Валеную картошку и, рис, и сладкий рис ему давали, и он думал, это замечательный пир. Очень любил картошку и сладкий рис, и я его подкармливал. Но он не знал, что для него это не просад, а йошит, что это то, чем он наслаждается. Просад? Что такое просад? Одной капли сладкого риса более чем достаточно, но он ел много. Много сладкого риса. Так вот, когда бхактивана Токур говорит, что я какой-то предмет нахожу как, приятным для своих чувств, мне очень нравится он. Допустим, вот прекрасные цветочки. мне нравится смотреть, на него вдыхать, его аромат. Да, В этом случае этот цветок также становится йошит для меня, то есть объектом моего наслаждения. Таким образом, все, что окружает меня, и я, то есть все, чем я хочу наслаждаться, что мне нравится, становится йошит становится препятствием. И Бак поэтому утверждает, что все в большей или меньшей степени осквернено йошит, то есть стремлением наслаждаться. На самом деле, каждую секунду это происходит с нами. Так или иначе, каждую секунду мы стараемся наслаждаться. Мы совершаем йошит-сангу. Йошит-санга не означает только общение, запрещенное общение между мужчиной и женщиной, нет. Это тонкий момент, который можно понять лишь с помощью философии Гауди Вашнава, потому что она дает наиболее яркое объяснение этому. Глубокое объяснение. До тех пор, пока я не освобожусь от влияния Юшатсанги, Кришна. Будет далеко от нас. Вчера я говорил о Саддана Крие, о Саддана Бхакти. Большинство из нас, как я сказал, занимается Саддана Крией. Это тот процесс, с помощью которого мы можем избавиться от Анардх. Но только в том случае, если он совершенен, если мы... Искренне следуем Ему. То, чем бхан, мы сейчас занимаемся, бхан. подобно баджану, это еще не баджан. Для баджана необходим севок, необходимо совершать севу, но мы не можем быть ни севоком, ни совершать севу в подлинном смысле этого слова, потому что для этого необходимо избавиться от анардх. Так вот, если я искренен по милости Гуру и Важнавов, я избавляюсь от анарт, и в конце концов достигну уровня, с которого я смогу совершать садана крию, а, простите, садана бджан, садана бакти, садана это изначальная точка, момент, пункт отправления. Садана бакти подразумевает под собой служение. У вас развивается настроение служения, и вы совершаете служение в подном смысле слова. И в процессе саддана бхакти вы обнаружите, что в вашем сердце раскрывается бхава, проявляется. Ее невозможно обрести силой, невозможно извне внедрить бхаву в свое сердце. Силой. Это процесс не таков. Она автоматически пробуждается в сердце благодаря служению. Постепенно-постепенно мы развиваемся. И в конце концов мы дойдем до того момента, когда у нас проснется огромная любовь к Кришне и не, будет, не останется никакого эгоизма, желания наслаждений и тогда мы обретем прему. А према — это самое ценное, что может быть в этой жизни. Мы считаем, что сокровища, то есть ценные вещи — это деньги в этом мире, деньги, собственность. Но это не так. Кришна объясняет, что если вы достаточно богаты, если вы достаточно удачливы, вы встретитесь с чистым преданным, которые обладают любовью к Господу, необходимо общаться с Ним, и тогда вы получите, обретете от Него лаульям. Две книги крайне важны для Харибаджана. Это у и Бхактира Самбрита Синду. В Расамрита Синду содержатся очень сокровенные моменты. Как правило, люди не понимают, что такое раса. Они считают, что то, чем они сейчас наслаждаются, и есть раса. Но это большое заблуждение. Ведь для того, чтобы обрести расу, необходимо достичь определенного уровня. Раса — это не дешевка, это не так просто. Таким образом, то, что нас, то, чем мы сейчас наслаждаемся, не есть раса. Но наслаждения вводят нас в заблуждение, мы воспринимаем их как подлинную расу. Но раса может быть только... То есть мы заинтересованы в апракрита расе. А сейчас наслаждаемся материальной расой. Так вот, в «Расамрита Синду» приводится определение расы. Также мы, нам известна молитва Бхактина Такура, в которой он возносит no молитвы расе. То есть раса — это Rasa личность, и он обращается к ней как к личности и говорит, О, Раса, пожалуйста, благослови меня. Когда вы перестанете, когда ум перестанет тревожить вас, вы перестанете полагаться на ум, вы увидите настолько прекрасные, совершенные вещи, Ваше сердце будет сиять, будет освещено сиять настолько, что свет будет распространяться повсюду, но оно не будет полыхать, как от огня. Он, наоборот, будет охлаждать. Это и есть шуда сатва, вишудха сатва. То есть, когда вишудха сатва проявится в вашем сердце, вы сможете черпать наслаждение внутри себя, внутри своего сердца. Это и есть подлинная раса. Когда вы пересекете ваше ментальное побуждение, побуждение ума, ментальное ограничение, то есть у нас ум, имеет свои границы если я попрошу вас прочитать то что написано на объявлении в трех километрах вы скорее всего не сможете этого сделать потому что вам вы можете видеть лишь на определенном расстоянии то что слишком далеко вам не разглядеть. See, Точно так же мы не можем видеть слишком близко, и все наши органы чувств мы видим with теперь, что работают. Vision, То есть они имеют определенные лимиты, границы. Наши чувства ограничены, и они не способны совершать Харибаджан то что я сейчас говорю то что я говорю ежедневно это есть таинство yeah. Баджина сокровенная наука баджина so, ей необходимо следовать до тех пор пока мы наслаждаемся материальной расой в материальном мире мы не способны совершать харибаджан вчера я говорил о том что рыба не река не свои собственные воды. Она тект и предоставляет воду другим. Точно так же мы знаем о деревьях. Махпрабху говорит об этом, и Бхактиван Такор пишет Бхаджан Рахасия. Дерево предоставляет все, что необходимо человеку, дает все заботиться о его благе, но ничего не требует для себя, ничего не оставляет себе. Плоды, цветы, листья, чтобы вы не пожелали получить от дерева, кору, Дерево Судам даст вам. Так, Бхагаван Схи Кришна -Схи прославляет. В разговоре с Судамой, Васудамой, Their life is very successful. посмотрите на деревья. Они очень... Они, их жизнь people успешна, people. потому что But они дают use. все, что у них есть. Они ничего не Ahu используют Ahu в своих e целях. Сами не пользуются тем, yeah. что обладают. Точно так же жизнь чистого преданного посвящена благу всей Вселенной. Он не думает о себе. Он лишь беспокоится о благе других. Вы знаете пример с Харидас Такуром. В Бхагаватам также есть один пример. Бхагаватам — Муни. Немец — Также он, Муни — Муни — это тот, кто хранит молчание и в то же время говорит лишь о Бхагаване ни на какие другие темы он не разговаривает, или о том, что связано с Бхагаваном. Муни происходит от слова «мауна», «молчание». А риши — это тот, кто способен видеть прошлое, настоя... знать настоящее и предвидеть будущее. Мы that видим, что в, в мире есть люди, которые they могут past, знать, что будет в будущем, знать, что было в прошлом, хотя они не являются. Риша Я даже знаю личность которая человек который мог предсказать что будет There's спустя тысячи лет have, rich, такие вот, вот есть способности у этих людей додиши -муни, додиши -муни, да речь ему не совершал баджан, совершал аскезы. Тем временем у полубогов возникли большие проблемы. Из огня вышел ритрасура, и они не знали, как побороть его. Не было никакого оружия, которое могло бы повергнуть его. В конце концов, они взмолились к Бхагавану. И Бхагаван сказал, посвятив вам обратиться к Даричи Муния. Попросите его, чтобы он отдал вам свое собственное тело. Как из его, оружия вы сделаете, из его тела вы сделаете оружие, и только им вы сможете сразить в Ритрасуру. Так, полубоги послушались и пришли к Муне, предложили поклоны. И попросили. Мы пришли кое-что просить у тебя. Тот сказал, ну я же нищий, что я могу дать вам? Нам, на самом деле, нужно твое тело. Мы знаем, что ты могущественная саду, из твоего тела мы сможем сделать оружие, которое поможет сразить витрасуру. Если это не произойдет, у нас будут огромнейшие проблемы. Ты милостив, мы полагаемся на тебя. И Дарихи Моня рассмеялся и сказал, где вы найдете человека, который отдаст вам свое собственное тело? Хорошо, я отдам. Он погрузился в баджан и в медитации оставил тело. Индра Варуна сделали из него оружие. И в случае с Харидасантакуру мы также видим, как он жертвует своим собственным телом мусульмане которые избивали его никак не могли дождаться когда он умрет его избили уже на 22 площадях это происходило в калне и мусульмане уже взмолились к нему. Ему, пожалуйста, если ты не умрешь, наш царь, царь убьет нас. Как Харидаст хорошо, если из-за меня вашей жизни угрожает опасность, я умру ради вас, я оставлю тело. Так он упал на землю, как будто бы умер, как мертвый, и мусульмане выкинули его тело в Гангу. А в конце концов Харидастакур выплыл в Шантипуре, на противоположном берегу. В Шантипуре люди увидели тело Харидас -такуры и помогли ему выбраться из воды. Он пришел в себя. И стал совершать баджан на берегу Ганги в Фулии. Это очень рада, Шунчакпурам. So this way, also praying, oh Bhagavan, You save them, so that… So, Bhagavan Sikh is not going to give the example of trees, our Bhakti also writing, and also Mahaprabhu also, also writing, Bhakti going, going to write properly. Бхакчуннад такой в частности описывает, <реку> что значение Шлоки Тринадда Писунчина <реку> дает развернутое объяснение этой Шлоки. <реку> Когда засуха, долгое время нет дождя. Дерево не просит воды, но предоставляет другим все, что у него есть. И Махапрабху также приводит дерево в пример, потому что дерево живет ради других, не ради себя. Итак, вчера мы узнали, что Авадхут Махарадж получил уроки от Притхима. Он научился у нее смирению. Также... Горы, в горах растут много целебных лекарств, целебных трав. С них стекают реки. Практически все священные реки, Ганга, Емуна, Сарасвати, Алакананда, все они берут на свое начало в Гималаях, в горах. Точно так же, горы ничего не просят so у других, way, они все дают другим. мы смотрим вверх, мы можем что после горы, мы можем также небо. Небо бесконечно. Оно не имеет границ. So, space, space, no? space воздух повсюду, воздух у нас, воздух, воздух окружает space, нас. Но мы не Но можем видеть его, он не видим. Но в любом объекте он присутствует. В железе, в ком-то не было металле. Точно так же. Follow. So there is space. So space is there everywhere. Inside you, me, any object, where, where or not. If, if space is not there, we cannot live. Space is a must. If there is no space we cannot live. Space is a must. So our panchabhodi five elements of body. Мы состоим из, наше тело состоит из пяти элементов. Если после смерти тела подвергается сожжению, пять элементов входят в первоначальные элементы, в воздух в моем теле сливается с воздухом. Вода с моего тела сливается с водой в природе. То есть мы, по сути, занимаем это тему. Мы берем его на какое-то время, как деньги в банке. Так мы берем на время это тело, чтобы пользоваться им. Тело необходимо для того, чтобы для того, чтобы искупить плоды своей кармы. Если вы делали что-то хорошее, вы получаете благие плоды. Если что-то плохое, вы страдаете. Но для всего этого необходимо тело. Все эти страдания или все эти плоды кармы не относятся к атме. Их нужно получить. Парикшат Махараш был очень счастлив, когда он узнал, что через семь дней ему придется оставить тело из-за проклятия Шрингириши, и он обрадовался. Замечательно, я хотел получить наказание за то, что я сделал. Я хотел получить подобающее наказание. Мне все, что мне нужно, это Бхактия. И таким образом, таким наказанием я смогу искупить свой грех. Поэтому я очень удачлив. Бхагавану совершенно не ни наши грехи, ни благочестивая деятельность. Он не имеет с этим ничего общего. Он не говорит нам, делай то, один делай это. И тем самым обуславливайся еще больше. Бхагаван не советует нам наслаждаться материей, или грешить, или делать что-то, какие-то благочестивые дела. Об этом сказано в Гите. Весь мир — Агьян, то есть он невежественен. Именно поэтому мы, мы как будто бы под гипнозом. Если кто-то гипнотизирует нас, мы подчиняемся этому человеку. Мы действуем под его влияние. В газетах как-то писали, что под гипнозом человек рассказывал то, что было в его прошлой жизни. Итак, майя покрывает нас, поэтому мы не можем вспомнить не, не, не можем сами выйти из-под влияния. Итак, а вот Аватхута говорит, что все, что окружает меня – мои гуру, Деревья, горы и даже бесконечный космос, пространство, неба, все это мои гуру. Ведь пространство повсюду. So the everywhere, but still alone. Итак, so, пространство повсюду, тем не менее, оно ни с чем не соединяется. Тем самым пространство обучает нас, что если вы общаетесь с материалистами, вы привяжетесь к ним. Поэтому необходимо избегать его, избегать общения с материалистами. То есть, слово, которое здесь употребляется, указывает на то, что любое материальное общение, в которое мы вступаем, является оковыми для нас накладывает на нас еще больше оковы. Благоприятно для нас вечное общение с Дхамой совсем трансцендентным. Тем не менее, материальное общение является осад для нас, потому что оно временно, оно не вечно. Копилджи <как> Махарадж говорит своей маме. Если ты будешь общаться с асад, с людьми в категории Асад, это будет накладывать на тебя еще больше оковы. Но если ты будешь точно так же общаться с Саду, ты сможешь достичь нейтрального положения. Ты имеется в виду достичь освобождение достичь такого уровня когда гуны материального мира больше не будут влиять на тебя тебя могут окружать много людей но ты не будешь по-настоящему вступать с ними во взаимодействие это особая наука вам многосвоых раз также говорил об этом если вас окружают проблемы воз... разруха ты тысячи людей создают какие-то беспокойства я все равно посреди всех этих происшествий людей я один есть, это говорит о том, что материальное общение не оказывает, то есть материалисты, материальное общение не отказывает никакого отпечатка <coughs> на сердце такого преданного. То есть, то же самое общение. Если оно применяется к саду, если мы общаемся с саду, то мы избавимся от влияния треугун материальной природы. Итак, Акаш, пространство, обучает нас, как быть одним, как остаться... Одним, то есть, что значит одним быть с Бхагаваном? Имеется в виду избегать материального общения. So this way I learn from space, акаш, and, and all around I watch and feel that air blowing, air, air Пространство повсюду. порой мы чувствуем какой-то тонкий аромат цветов, который доносится до нас благодаря воздуху. Потоком воздуха. Порой мы чувствуем неприятный запах. То есть то так, то так. Именно воздух доносит до нас запахи. Воздух приносит, доносит до нас ароматы цветов из сада. То есть, если бы он этого не делал, то как бы мы почувствовали аромат цветка? Но так или иначе, он лишь приносит, но никак не сливается, никак не соединяется с этим запахом. Он занимает нейтральную позицию, нейтральное положение. Итак, воздух мой четвертый гуру. Он распространяет запахи, несет, чтобы это то ни было, а тем не менее, он не смешивается с этим. Он абсолютно отречен. Точно так же, что я, чему я научился, если, находясь в хорошем или в благоприятном, или неблагоприятном общении, если у меня есть бхакти, на меня никак не отразится неблагоприятное общение. До тех пор, пока вы не достигнете Анан Баджана, Анандхи будут сохраняться в вас до определенного процента. То есть какая-то процентность осквернение будет в you know, so вас. И если в таком случае вы станете общаться с материалистами, их негативные качества перейдут к вам. И из этого мы не сможем продвигаться в нашем баджане. Но посмотрите, мы постоянно находимся во взаимодействии с материальными людьми, то есть мы постоянно включены в общение. Мы общаемся с членами семьи, с тем, кто нас окружает. Таким образом, это может стать большой проблемой. К примеру, вы находитесь в одной комнате с больным холерой и с больным коронавирусом. Так вот, если вы два, двоих больных положите в одну палату, они друг друга заразят. До этого у них было по одной болезни, но соединившись, у них будет двойная болезнь. И такого положения вещей в материальном мире. Так происходит повсеместно. В храме собираются обусловленные души, если там не присутствует чистый предный, они распространяют свои анархии вокруг себя, то есть осквернение. И оно смешивается. Я знаю, что это многим не понравится то, что я говорю, Ой, но иначе как объяснить то, что не происходит прогресса в баджане? В этом не поется о том, что мы жаждем сад шести проявлений благоприятного общения. Как я много раз уже говорил, если мы открываем больницу, но там нет докторов, кто кого будет лечить. И это происходит. То есть такая проблема сейчас стоит перед всем миром. Нам необходимы преданные, такие как Парампаджипад Кешева, господин Махарадж, такие как Парампаджипад Шидар, господин Махарадж. Они и нужны, и они и необходимы нам. Мы плачем по ним. Иначе кто so, может нам помочь? Итак, проблемы возникают из-за того, что мы, у нас нет сатсанги. Джива вами объясняет, что сатсанга не может быть напрасной. Нарда Махарадж в Нарда Бхакти Сутре пишет, что Бхакти не может не прийти благодаря сатсанге. То есть бхакти неизбежна из-за сатсанги. Тем не менее, если есть аппаратхи, если человек совершал аппаратхи, сатсанга не принесет полных результатов. Так вот, если обусловленные души общаются друг с другом, они еще больше so, связ, I'm связываются в околне мая. Итак, анархия сохраняется до стадии ⁇ Она не обаджана ⁇ И также Джива не может избежать общения. Но предположим, чистый преданный, то есть преданный, преданный который находится на уровне Анания Баджана, который полностью сконцентрирован на баджане. Он не молится полу-богам, он верит, твердо верит в Гуру Варгу. Тем не менее, возможно, из-за каких-то прошлых неблагоприятных привычек он совершает ошибку. Предположим, если вы в нем будете выискивать недостатки, если вы будете критиковать его за его ошибку, несмотря на то, что его сердце чистое и он не хотел делать ничего плохого, тем не менее из-за влияния прошлых самскар он совершил что-то нечестивое, и даже все его анархии ушли, тем не менее. Как, как происходит с вентилятором? Если мы выключаем его, какое-то время сам по себе механически он еще вращается. То есть если вы выключаете фен, там больше нет тока. Но почему же он крутится? Возникает вопрос. Потому что из-за предыдущей инерции, по, по инерции, то есть... Точно так же, когда какой-то грешный человек становится преданным, случайно совершает какую-то ошибку. Если мы начнем критиковать такого преданного, мы пойдем. Это произошло с Брамой. Брама совершал баджан. Тем не менее, из-за каких-то своих прошлых самскар он привлекся к Сарасвати своей собственной дочерью. Тем не менее, мы не должны критиковать за это Браму. Если мы будем делать это, мы пойдем. Это очень сокровенные вещи, и большинство людей не способны их понять. Итак, мы должны быть очень внимательны к кругу своего общения и не должны критиковать саду, подлинного саду, который совершил ошибку. воздух мой четвертый гуру, потому что он разносит запахи, чтобы то ни было, но никак не смешивается с ними. Пятый мой гуру – это огонь. В действительности огонь находится повсюду, во всем, но в невидимой форме. Мы не знаем, но у нас также присутствует огонь. Если бы его не было, вы не смогли бы переваривать пищу. Если тереть камень а камень, железо, железо, из-за трения появится огонь. Это говорит о том, что он присутствует в этих so, this fire в камнях и в железе everywhere. то есть он, он повсюду Итак, Агни, Огонь, мой обучил меня тому, что Бхагаван, так же как и он, как огонь, присутствует всюду. Он везде сущ, он все, он повсюду. Но мы не можем его видеть. Необходимо... Like like невозможно увидеть fiction, его. Out, so нам невозможно to to увидеть его сейчас, но для And того, чтобы это произошло, нам, мы должны совершать баджан. Благодаря баджану мы сможем увидеть присутствие Бхагавана повсюду. То есть мы должны извлечь такой урок от огня, что вот это поразительно, что ah, Бхагаван повсюду, но никто не может его видеть, так же, как и огонь. Это возможно сделать лишь при помощи баджана. Также кое-чему я научился у воды. Она мой шестой гуру. Человек может пить воду, может принимать омовение в ней, спасаясь от жиры. Может омыться водой, очиститься. Потому что чистота присуща воде. Если бы у нее не было такого достояния, то она не смогла бы очищать людей. Именно мы Почему вы в Потому что вода Поэтому вода утрам мой После мы омываемся водой. можем чувствовать себя Водой мы утоляем жажду, освежаемся, приняв омовение. И тем самым so, вода учит нас, что учит нас своими речами, сладкими словами, своим внешним Даршан видом, дарше нам доставлять удовольствие Дам людям. Вы знаете этот Дару баджан? Народ там такор пишет в нем, что вообще байш... so, Даршан Вайшнава очищает. Только лишь глядя на Вайшнава, можно очиститься. Вода обучает нас, как поддерживать эту чистоту, как говорить, как, как принимать омовение, как очищаться. То есть, дарми чистоты я научился у воды. Я могу омыть свое грязное тело и очиститься, могу помыть посуду. Таким образом, вода – мой пятый гуру. мой шестой гуру и гуру. Шестой мой гуру. солнце. Простите, седьмой, шестой, мы уже перечислили. Так, кое-чему я научился у Солнца. Солнце высушивает землю, втягивая то есть, всю воду, оно собирает, аккумулирует в облаках. Всю воду, которая присутствует на земле, эта вода аккумулируется и благодаря солнцу и собирается в облаках, в тучах. И в конце концов проливается дождь благодаря этим облакам. Бывают ливни, бывают ливни, а бывает, наоборот, недостаток дождя, засуха. Итак, тем самым солнце обучило меня Тому, что можно собирать из разных источников, а потом давать в десятки раз больше, как он это делает с водой, чтобы потом, впоследствии, земля наполнилась растительностью. То есть солнце, забирая, дает в сотни раз больше, чем берет. Yeah, proud, proud а, тем, а, оно, несмотря на это, не гордится. Оно не гордится. О, посмотрите, что я сделал. Тем so, самым, солнце обучает нас, как делать пожертвования. This, you know, oh, как давать пожертвования ah. oh, другим. Итак, я научился у него как жертвовать и как so, не гордиться, well. как, как anyway, uh, избежать Mungor, ложного эго. Алунем поговорим брат, завтра, как брат. она уменьшается, брат. и брат. к пурними, наоборот, обретает полную форму Тогда амлитарка на патипазм анам, майякмо, гуяй, кальпатевой, панчака поторожский базан.